Бля, так надухарился, духарился, блядь, чуть-чуть. Все, нажимай, бай. Нашел, бай? Все, можно начинать. А, любому району да. по Черному побережью. Да, по, по побережью Черного моря. По черному побережью. какая -то. Ладно, да, который никого, никого. Никого, никого. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ Илья Шамшина. Мы с вами начинаем. Друзья, ну не забудьте подписаться. Вот здесь вся грядочка, поставить лайки, колокольчики и не забывайте писать комментарии. Друзья, ну что, начинаем. Сегодня хотел, хотел бы продолжить тему ипотек, да, а в частности... Куда можно использовать ипотеку да, Чтобы зарабатывать хороший пассивный доход Чтобы ипотека сама себя окупала Или хотя бы основной процент Ипотечных платежей Она тоже себя окупала Друзья мои Хочется вам снова рассказать Про Мир 1 да, Те кто наблюдал ранее вы знаете, что были классные позиции от крупного инвестора, да, и в какой-то момент эти позиции растворились, да, то есть продажи были остановлены. Сейчас, друзья мои, сейчас снова можно вернуться к Миррор 1 да, и забрать хорошие позиции напрямую от инвестора, да, от крупного инвестора. Что нам это дает? Да, во-первых, нам это дает хорошую стоимость за метр квадратный. Апартаменты все. У нас с ремонтом, но без наполнения. Кстати, наполнение можно вшить в тело кредита. Да, и Mirror 1, напоминаю, что он, блин, действительно сдается. Вот там действительно сдается. То, что касается, то, что касается бассейна на крыше, друзья мои, вы все эту историю знаете. Если кто не знал ранее посмотрите ролики, в общем, бассейн на крыше доделывают. Сам лично видел. То, что там идут работы Да, сейчас особо никого не пускают У нас есть кадры с коптера Да, кстати, мы можем их сейчас ставить Вы посмотрите В общем, друзья мои, Mirror 1 действительно сдается На сегодняшний день у него загруженность по всему отелю Ну, точнее, по тем апартаментам, которые сдаются в управление Порядка 70-70% Да, учитывая, что у нас сейчас март, у нас не сезон, Но, тем не менее, апартамент, апартаменты сдаются и здесь особо разницы нет с видом на Островскую или на Новогинскую, понятно, что лучше купить с видом на Новогинскую, да, вопрос бюджета, но тем не менее даже с видом на Островскую апартаменты тоже сдаются, потому что у нас первая локация, да, вы, наверное, и так прекрасно знаете, это улица Новогинская, это самая жирная локация в городе Сочи, это ЖД вокзал, ЦУМ рядом, все рестораны, бары, магазины, все-все-все, что вам нужно, все здесь есть, и самое приятное то, что когда э, ты выходишь из комплекса, у тебя все есть. Да, и особо тебе ничего не надо. А, следующая позиция <coughs>, тоже считается интересной. Да, там, где можно купить от 10-500 нормальный апартамент да, с ремонтом, с хорошим видом. Здесь вот внимание с хорошим, с хорошим видом. Это Мир 2, друзья мои. Тоже не стоит забывать. А, комплекс находится на пресдаче. Все работы уже выполнены. А, далее застройщик... Комплек, докомплектовывают апартаменты, то есть у нас э, все ремонты закончены по комплексу, ресепшн готов, идут клининговые работы и докомплектовывают сами апартаменты. В мае месяце э, в Мир 2 будут первые гости. Про это тоже не стоит забывать. Классная локация, да, то есть за счет локации этот комплекс вытягивает. И э, Хочется напомнить про Mirror Family, да, друзья мои, те, кто еще не знал, Mirror Family, это на улице Кирова э, в Адлере, прям в самом-самом центре Адлера, возле Плазы. Что там есть? Там также еще остались некоторые позиции от застройщика и от инвесторов. Стоимость за метр квадратный там где-то 500, 550, 600. Ну опять же в зависимости от вида, от этажности и от площади, да, друзья мои. Но Mirror Family он тоже также будет сдаваться. То есть это уже знаете как? Это действующий отель. Да, действующий, он и раньше неплохо заполнялся, тем более в сезоне. и сейчас он также будет работать. Там у нас бассейны будут, э, что там будет, рестораны, спортивная комната, детская комната, спортивные площадки и так далее. То есть э, все миры, что первый, что второй, что третий так скажем, э, третий мир, это мир Фэмили, они все берут за счет своей локации. А то, что касается локации, почему э, они будут сдаваться? Ну, здесь э, и вижу, понятно, то, что... Э, в этих локациях особо нет сезонности. Да? То есть, если мы, к примеру, смотрим какие-то отдаленные районы, там Луо, Вардане, там даже, Ла... Кстати, вот даже в Латрисском неплохо сдаются в квартиры и апартаменты. Если какие-то отдаленные м -м, постелки и районы смотреть, ну понятно, что там есть сезонность. Это очевидно, это свойственно а, любому району по черному побережью, да, по, по побережью Черного моря. По черному побережью. Херня какая-то. Ладно. По побережью Черного моря моря, Но, соответственно, Адлер-центр сдается, там реально полно людей. Центр Сочи сдается, район Светланы сдается. И самое приятное, что мы можем с вами сделать, это купить апартаменты, друзья мои, здесь внимание, без первого взноса. Всего лишь нам нужно желание а, далее выбрать апартамент и далее с вами а, одобрить ипотеку и протащить сделку. То есть сейчас все это возможно. А, многие диванные скептики да, будут говорить, а вообще зачем это все надо. Нахрена Козе Баян, да? извиняюсь за выражение. А, ну, смотрите. То, что касается Mirror 2, комплекс на предсдаче, так скажем, уже на финише, понятно, что он когда запустится, когда будут первые деньги, он станет дороже. Плюс к этому, здесь вот а, тоже есть, знаете, такая а, тонкая грань, а, часть апартаментов, часть перепродаж, они тупо вымываются, и их не становится больше, их становится меньше, да, за счет того, что а, кто хотел продать или перепродать, они уже продали, да, реализовали свои а, апартаменты, Некоторые передумали продавать, да, и а, за счет того, что комплекс дает нам уже пассивный доход там люди якорятся да и собственно они уже остаются там э, на долгие-долгие годы и они просто ну они просто не хотят продавать за счет этого у нас идет рост стоимости объекта да то есть э, перепродаж мало объект дает доход и за счет этого у нас идет инвестиционная привлекательность и она будет идти она будет с каждым годом все больше и больше нарастать естественно да но ну, кто э, здравый адекватный человек он понимает то что не всегда получается за счет аренды платить э, ипотеку ежемесячно, но как бы это очевидно, но не стоит забывать то, что у нас э, в летний период идет сверхдоход, и за счет сверху, э, сверхдохода э, у нас э, все доходы выравниваются да, за месяц, то есть мы смотрим доходность в год, э, и у нас с вами есть возможность платить за ипотеку. И, Апартамент сам себя окупает, и мы, собственно, с вами работаем на росте цены. Про это не стоит забывать. И опять же, то, что касается вот этих трех позиций, это Mirror 1, Mirror 2, Mirror Family. Друзья мои, это нормальный, адекватный застройщик, который никогда никого не обманывал и сдает все объекты в срок. Ну, Естественно, естественно вам нужно иметь хотя бы там на два, условно три месяца запас денег да, на ежемесячном платеже. Пока мы проведем сделку. Пока апартамент запустится в работу, пока вы получите первые деньги и так далее, там подобное, естественно, какие-то деньги нужно иметь. Но, тем не менее, блин, зайти на объект в городе Сочи без первого взноса, да, чтобы он сам себя окупал, это кайф. Для тех, кому интересно, да, для тех, кому хочется зайти, так сказать, с минимальным, с минимальным бюджетом, звоните, вы видите номер на экране, я вас поэтапно, пошагово проинструктирую, что нужно сделать. но естественно, самое основное, во что мы упираемся, это в ипотеку. И вы знаете, не всегда достаточно одобренной ипотеки. Нужно понимать, какой банка где проходит завышение, где не проходит завышение и так, так далее, и тому подобное. Поэтому есть масса тонкостей, да, о которых я знаю, и, собственно, вам их расскажу. Поэтому, друзья мои, давайте забирать Апартаменты какие есть, да, потому что позиции есть и они нормальные, адекватные. Плюс к этому рынок Сочи сейчас значительно оживился, Это не мои слова, да, ну то есть я сам вижу, как это происходит. Я вижу и слышу, что говорят коллеги, партнеры и так далее. То есть рынок живой, да, и за счет этого у нас хочешь не хочешь, а цена расти будет заметно квадратный. Поэтому, друзья мои, не спим, просыпаемся, да, все, зима уже заканчивается. Давайте инвестировать, давайте забирать, звоните, пишите. Я всегда на связи. С вами был Илья Шамшин. До встречи в новых выпусках. Пока.